Здравия друзья, на связи Мошкин Владимир, записываю видео под таксфон Народное такси. 17, 18, 19 октября в Москве пройдет мероприятие, официальное открытие компании таксфон и сегодня можно приобрести билеты на это мероприятие. Вот оно 17, 19 октября. Стоимость билетов сегодня уже 14 тысяч рублей. Вчера еще стоили 12 тысяч рублей. И еще чуть попозже они еще подрастут в цене. Поэтому успевайте приобрести билеты вовремя, так сказать. Так, и что я делаю? Меня попросили приобрести билет, заодно записать вот эту видеоинструкцию, запишу, чтобы было полезно вдвойне. И зайдем на аккаунт моего брата, Вот Евгений Мошкин. Я перевожу ему перевести средства. Тринадцать пятьсот, потому что пятьсот у него есть. Продолжить, продолжить финансовый пароль. Продолжить. Все успешно. Средства обна... смотрим, поступили. В личный кабинет увидим вот здесь в правом верхнем углу 14 тысяч. И здесь видим 14 тысяч. Нажимаем разделы билеты. 17-19 октября. Видим билет на мероприятие в Москву. Нажимаем продолжить со внутреннего счета и вводим пароль под которым заходим в личный кабинет для подтверждения операции все билет приобретен для того чтобы участвовать в мероприятии достаточно будет именно вашего логина указать на какой логин приобретался Потому что я так полагаю, что будет список логинов, с которых произошла оплата. Тем самым за вами, вот за этим кабинетом, за личным кабинетом Евгений Мошкина, сейчас было зарезервировано одно место. <coughs> Все э, ой, э, с одного кабинета можно купить только один билет. То есть, и участвовать именно, то есть этому участнику. Ну, имеется в виду один участник с одного личного кабинета. Если даже, вот, допустим, я вот взял билет, да, за брат приобрел его, но он не смог поехать, то вместо него может поехать там супруга, его товарищ, брат или его любой партнер со структуры. Назовет его данные покажет документы как бы ну и попадет на мероприятие потому что здесь все в таксофоне все в живую то есть все на отношениях построена соответственно у меня ведется список всех партнеров которые покупают билеты, я их передаю вышестоящим руководителям и у нас тем самым, э, тем самым мы видим ну, кажд, ну, каждую свою структуру, кто участвовал на мероприятии в Москве. В общем, приобретайте билеты. Я думаю, что в течение нескольких дней они просто закончатся и уже не будет возможности их купить. Поэтому сделайте это уже сегодня. Потому что я всех буду рад видеть, всех партнеров, своей структуры на этом мероприятии. На мероприятии в Москве на открытие компании будет очень-очень много полезной, интересной информации. Вы даже не представляете, какой очень эксклюзивной, которая даже не будет вещаться там в сеть интернета, просто будет дана именно тем, кто приехал. О перспективах развития компании TaxFond. О том, насколько она охватит рынок, какие будут инструменты прикручены в будущем в личный кабинет и так далее и тому подобное. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты.